Привет, народ. Многие, наверное, знают. Два канала. Нет, все хорошо, все нормально. Ребята прикольно прикалываются, они стесняются на камеру, рассказывают интересные вещи, интересные ролики. Много роликов посмотрел. Особо не следил. Зашел на сайт как-то их по рекламе. Потыкал их не всякие разные вкладки. Посмотрел, сколько стоит монтаж. Смотрел их видео, здесь какие выложены ну, Все здорово, красивый сайт, легкий, не напрягает Посмотрел, сколько стоит консультации их по раскрутке Посмотрел отзывы, что люди говорят ну, Прикольно, все нормально тут есть отзывы Ну и так шел, шел, шел, шел и дошел До кнопочки донат Меня это убило, блядь Пиздец убило Донать пацанчикам, снимай геи, онлайн по-братски. Ну что за попрошайничество? Это, блядь, ну слов нету. Смотрите, допустим, сколько стоит реклама на ютубе? Реклама на основном канале, в начале обзора, сложная графическая, за кадром голоса ведущего, от 100 тысяч и так дальше. От 100 тысяч. И люди покупают рекламу, заказывают от 100 тысяч. И бабац такой вот. Бля, я в шоке. Ну, вот это меня убило. Все. Короче, нет слов. Ладно. Раз им так очень надо. Могу я им. Чем могу? Опа. Значение должно быть больше или равно 100 Рубль не принимает, 100 рублей хотят минимум По 10